Банде Гурупада Дандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прпумбандитам Си Нанда Нанда Нанг Бандирадика Ванча Карпатару остехипас индубе вача. Патита ананг пабуни бхавишна би бью о наму нама. Муканкаро тивача лангпангун лангхетигим. Иткепатам ангванде парамет Снавактиваде деви саттаваттвоеи намо нама Нарайюра намаскитта-наранчаива-нараттама Девиң сара-сватиң бьясам татау-жайо мудират не кишна катопадеша кишна-катопадеша Гаурия-патраса-прақаса-неца хакти жукта Бхакти-прамодакше жаго дейям сада прибабакнам авишто духам, тетааспадам сива вирачанутам сараньям, вита ти хом Биспуре жить, а кема пикабо, подушва дарши. Пурнанурагро саагро саромути. Шарати ками кадан ками каруси. Шри Сиадь-дай-тагаладхар-сивасадий-гаур-бхактавиндх Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Рам, Hare Рам, Рам, Аджанлуми тобужо канока, бодато шанкританой кпиторо камала я таакшо. Вишам бароу дижавароу жугодхарм палу, каруна бхатару. Харе Кришна Кришна Кришна Кришна Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāham, Hare Hare Намāmi Gangi tabhapādhupankajam Surā Бхабанур Пенасадана Ранам, Гангата Раманина Джатакалапам, Горини Ранатара Вибусит, Ваги саджошо бадане лакшмиер жасача вакшаси жасья сиде санбиде там нисинга махамджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Хри раму, хри раму, хри раму, хри раму, хри раму, хри раму, Дургами, патхи мне андашаскалат падгатераму, шакипа жестиданина, шантаха сантуху аваламманам Горя гости, сисила богти сидханто саршотигу самита курпаху пахад. Parvanku jagat guru thol. So long as we are in connection with Anantadev, Nitodev, Anantadev. Балалам. Гудни Гошти сказал, что до тех пор, пока у нас есть связь с Сананта то мы можем жить спокойно и совершать баджан. До тех пор, пока у нас есть умственная, ментальная связь с Сананта то все хорошо. А в тот момент, когда мы отсоединимся, потеряем связь, с Ананта Девом, с Баларамом, то различные неудовлетворенности, различные проблемы, какие-то препятствия, жалобы придут в нашу жизнь, и мы потеряем свое положение. На самом деле, весь наш баджан зависит от того, как обрести связь с Гуру, и Бхагаваном. И на основе этого мы можем прогрессировать, но обусловленные души обычно теряют связь с Гуру, и Бхагаваном. И нет гарантии, что они могут совершать идеальный баджан. И вот сегодня день в Ясаходжи, моего Шикшагуру Шишиле Бхакти Веданте Вамана Гусая И в соответствии с шастами Дикшагуру и Шикшагуру, они не отличны друг от друга. И вот в соответствии с наставлениями Писания Шастры говорится и в читании Читамрити, мы можем найти то, что Дикшагуру и Шикшагуру, они не отличны друг от друга. Чила Прабхупад, он объяснял, что Самбанта Гена, Самбантаген Дата Гурупат Падма, -пад -пад а Бьяген Дата Гурупат Падма, -пад -пад они не отличны. Тот, кто дает нам знания о Самбанхе, и тот, кто дает нам знания о том, как совершать баджан, они не отличны. И даже если разные. Разные, разные гуру. А как достичь высшей цели, это зовется проезжая татва. и вот тот, кто дарует нам самбанда, гьяну. И вот этот, смысле, шикша и Дикшагуру, они не отличны друг от друга. Самбанда, значит, сначала мы должны развить наши отношения с э, вечным, поскольку не развив, развив самбантагену, совершенную самбантагену для обуствования души невозможно даже начать баджан. И вот когда я могу обнаружить мою вечную связь с моим Гуру то естественно я могу начать совершать свое и в материальном мире муж ж, отношения с жены мужа или матери ребенка это автоматически происходит что они знают какая связь между ними но относительно вечно трансцендентного это не так из-за влияния мая все обусловленные души они чувствуют то что это, они чувствуют что это Мая сын мой ребенок моя жена мой муж и вот из этих, этих материнских связей они обнаруживают соответствующие обязанности матери не нужно изучать книги чтобы обнаружить связь с ребенками как слушать ему это автоматически происходит и вот мать автоматически служит своим детям. Муж служит жене и таким образом из-за влияния Майи так происходят все души. Даже не, не только в человеческом теле, можно посмотреть на животных, они тоже Заботятся о своих детях. Все животные, они очень заботливы. По отношению к своим детям это воля Богована, хотя тигр может нас убить и съест, но своих, своих этих тигрят он не трогает. И вот из завления Мая обусловлен до души могут обнаружить свою связь. И свои обязанности, что им нужно делать, и, и вот в соответствии с этим они действуют, но суть в том, что из-за покрытия Майя мы не находимся в том положении, чтобы открыть нашу связь с Гуру Вишнавами, хотя наша вечная связь с Гуру Вишнавами вечна, но все же мы не можем ее обнаружить из-за влияния Майя, мы забываем об этом. А то, что не нужно нам, то, чему не нужно следовать, не нужно делать, мы так помним. А то, что мы не должны забывать, мы забываем. И в этом главная проблема. И вот в соответствии с этим правилом, Шиллопархупат говорит до тех пор, пока мы не обнаружим нашу вечную связь с вечными и Бхагавана мы не сможем начать подлинный баджан. Это невозможно будет. И вот после того, как мы обнаружим нашу связь с вашнавами, мы можем начать баджан. Я уже говорил, что мы можем начать какой-то предварительный баджан. И после этого... Мы можем начать с садану, садан бхакти, какое-то какое начальное что-то. И потом, когда мы избавимся от анархии, мы сможем начать с бхакти. И после этого, под руководством Гула Вашнав, мы, когда избавимся от всякой связи с материальным миром, мы обнаружим нашу вечную связь с духовным миром и оставляя тело, мы достигнем этого вечного мира. И вот сегодня день явления Веша-пуджа Титхи Сегодня день Гуру-пуджи, но в гуру Пунима мы совершаем пуджу Гуранге, а в день Гуру-пуджи мы совершаем пуджу-гуру, что такое гуру по гуру общая гуру-пуджа проводится, есть два, две концепции. Первая – это в в фигуру, вторая – сама в что вся гуру-татра, она, она исходит из изначального источника. Если проследить, то можно видеть, что баладеф, является в форме, различных садгуру в четырех сампрадаях. И вот это общая гуру а, таттва, все, все эти садгуру, Небака сампрадая, Маду сампрадая, Рамнодзу сампрадая, Вишнусвами сампрадая. Все они авторитетны. И мы можем найти... Там, там тоже есть садгуру. Садгуру, он должен быть, подлинный гуру должен быть, и если он есть, то то можно наблюдать общее вот, поклонение, поклонение всей этой общей Гуру поджи в день э, Гуру Пуднима. а в день явления кон конкретных Гуру, конкретных сад гуру нашего Гуру Падпадма или еще какого-то подлинного Гуру мы совершаем вот это индивидуальное, ну, а Гуру Пуджа. Но все садгуру, вся это единая, неделимая татва, единственная. Есть вот концепция в Ястигуру и самой Ястигуру. То есть индивидуальная Гуру Пуджа и общая. И вот Гуру Шаста. И вот Шичатани Махапрабху хотел показать нам значимость Гуру Пуджи и Вьясапуджи. И поэтому в Шивасангане Шичатани Махапрабху начал Вьясапуджу. И вот Шичатани Махаппабу начал Вьясапуджу вот с помощью Шивасандита. Махапрабху дал наставление Шивасу, Господь ши завтра. В твоем доме, в твоем мандере мы будем совершать Виасапуджа. И кто будет совершать Виасапуджа в сочетании Махапрабху? Он верховный Господь, хотя... Махапрабху, Он Сам Верховный Господь, Бхагаванщи Кришна, Он Верховный Господь, но все же мы можем сказать, что Кришнам Ванде Джагат Гурум. Мы говорим, Кришнам Ванде Джагат Гурум, что Кришна, Он Изначальный Гуру. Но все же Кришна Бхагавана или сочетание Махабабу они послали Нитянаду в качестве Гора, поскольку да, в различное время, в различных ситуациях сочетание Махабабу хотел показать, что какие-то преданные, они клонятся, пок, приносят поклоны. Вот Гуранги, когда <соединяя> рядом находился Нитянанди, Нитя Гуранги был недоволен. Говорил, что сначала нужно клониться Нитянанди, поскольку он олицетворение Гуру. И вот Махапабу таким образом хотел показать велик, великую значимость Гуру Татва, и мы в нашем городе обществе у нас есть система в Ясапуджи, есть ну, Гурупуджи и Гуру как бы то же самое, что ясопутза, но особенность того, что йасадевгасвами он шактивешвата, и йасадевгасвами он разделил веды, веданту, все шастры, и вот ясо, значит, он разделился для нашего блага, поскольку обусловлен души в Кари-югу не могут изучать веду-веданто. Они не могут все это переварить. невозможно. Это, это, это океан. И вот в шастрах в шастрах говорится и вот шабда шастра. И шастра это океан. И вот из океана как можно как из, оке из океана, как можно вытащить жемчужины. И поэтому в Ясаде, с вами, видя плачевное состояние этих обусловленных душ в этом материальном мире, что они испытывают различные проблемы, у них нет никакой стабильности, нет веры. И они часто больны, их память очень плоха не могут помнить даже недавно вещи вот если только с видя эти проблемы решил разделить все састры. и после этого наша Гурвага как санатанга сан потом по гостам под зев гостам они они вот турпай санатана эти шесть госвами, они изучили все шастры, извлекли из них суть и представили нам буквально с спахтали ocean, the... океан шастры сделали сливки для нас этих шастер, но все же их, то, что они сделали, это все же не так просто для понимания, там очень высокая сложная философия, и поэтому мы очень удачливы. И что Ашрила надо Бхактина такого, он он более того он сконцентрировал то, что в этих э, сандрах э, то, то, что с, э, то, с, э, он извлек сути с той сути, которую собрали шесть без вами. И вот Шина Бхагавадхакур в виде наше плачевное положение, он написал джавад Дашамол, Шикша, Дашамалтатру, Читания Шикшаметта, махапабу Шикша, Намачинтамани все... И вот он написал такие прекрасные книги, в которых содержится суть очень сложных философских доктрин. И вот Бхактиан Такур представился таким простым ясным способом. если у нас есть Гуру Криппа, то мы поймемся это. Если нет Гуру Криппа, то что делать? Гуру Криппа, она очень важна. Без Гуру Криппа может быть множество книг. мы будем просто читать, сидеть, читать книги, да. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, этого мало. И вот на Чакавати говорит, хотя мы пытаемся, но все же без Гуру Крипа это невозможно понять внутреннее значение значения шаста. Мы можем изучать книги, но понять их подлинную суть не каждый может. И в тот день я говорю, что чай, когда чай я говорю, в сердце, когда он благосклонен к нам, то вся харикадха, все мы можем понять. Я, если нет гору-криппы, то как мы это все поймем? И вот Чела Бхактина, такого Папапа, нашего они... Они представили so, эту прекрасную систему, философию в очень простом виде. И если у нас нет аппаратов, то мы сможем понять все это. И вот система в йоса была. Начата Шичи Тани Махапрабху, хотя мы знаем, что Гуру Пуджа уже была, но перед Шичи Махапрабху значит, когда Ши Махапрабху явился, Тоже была система в Йосапудже. Ши Чайтани он вечен. Он вечен. И можно найти, что даже до явления Ши Махапрабху была система в даже в Майвада. В, на, на поле Майавады можно увидеть даже Шанкарачаря. Он тоже хотел совершать Ясапуджу и к этому попозже вернусь. И вот Гуранга Махапрабху начал совершать эту Ясапуджу в вот, Шивасангане. Шишитань Махапрабху начал Ясапуджу в Шивасангане. И, и Ничанада Прабху был назначен совершать Ясапуджу. И с тех пор у нас есть система в Ясапуджи и во все, всем все нашем Гуди обществе, но наша система в Ясапуджи, Йоса это Йоса-панчак и прочее. И вот Шитание Махапрабху, Нитянанда Адвайдагасай Гасай, Мандит. Гадат Харапанди — гадатха, пандит, это Панчатата Ясапуджа. И вот Яса. изначально Бхагаван явился в форме Вьясадева. И вот система Вьясапуджа очень важна, и в соответствии с ней нам нужно поклоняться Горопад Падмя. он представитель Гуру. И, и все шастры и, и поток знания приходит к нам. И вот это Парампара приходит к нам через Гуру Парампара. Если мы Гуру Падма, он не находится в гармонии с гуру Парампарой, то мы не сможем обрести силу через него и знания. Если в нашей парампаре мы находим, что наша группа Падма в, в соответствии с нашей парампарой, то тогда мы можем обрести силу. А если нет, то нет. Если через парампару бывает иногда, парампара обрывается, какой-то Гуру недостойный падает. Не обижайтесь, но бывает такое. Например, и течет Гуру Парампура, в Гуру Парампара, в, в том, что учение Шимана Махапрабху приходит к нам в первозданном виде. И если мы не при в учение Шимана Махапрабху через Гуру Парампара, то это значит, что это не Гуру Парампара, а нарушено. Если есть какой-то обрыв, то мы не можем обрести связь какой-то гулой с то нужно э, страдать. Э, те, кто приняли такого падшего гула, они должны найти достойного гурупада падма. Даже больше можно сказать, если как чей-то Каждый ученик думает, что его гуру лучше остальных, уникален. Ну, так и хорошо, что, если, ученики будут думать о своем гуру, как о ком-то уникальном, но если научно посмотреть, например, мой гуру под, под, под Мадья Мадьякари мадья, более низкого уровня, чем какой-то возвышенный вайшнав и поэтому от него мы не сможем получить так много. Даже он, если не а после такого начального уровня, но в этом случае по разрешению нашего группы мы должны следовать более возвышенному Шикшагула, который находится в Багват-Парампаре. Нужно получить разрешение. И пойти к такому великому Вайшнаву, как, например, Шидардовга Самахараджа. И по разрешению мы можно пойти, узнать нечто большее от более возвышенного Шикшагуру, но относительно выбора нашего Шикшагуру. И хочу сказать очень важное, то, что мы должны помнить, то, что мой Шикшагуру, который мы можем принять как Шикшагуру, он должен. А иметь э, уважение к нашему Гурабадпадме, если он такой не не, не любит, не долюбливается или ненавидит нашего Дикшигуро, то есть это неправильно, если наш Дикшагуру не долюбливает или там не, ненавидит буквально нашего то мы не должны принимать ничего от него. вот в различных шастах, как, например, в случае с народом такого Локнанга, дал разрешение народом такого, чтобы он принял своего пада как своего дисягур. не воспендит. Шинива Сачарья, он ученик Гопал Бхата Госвами. Гопал Бхата Госвами послал его mm -hmm. к лотосам стопам Дживы Госвами Падал. И также Шемананда Прабху, он ученик. Да спандита. потом Хридочадания. И таким образом они все, смотрите, они все посылали своих учеников в какому-то более возвышенном Шикшаго. Это естественно может быть так поскольку Шихша Гуру может дать, ну, какое-то благо, какой-то духовный урок, Нарутамтаку его, Групат Падмаю, Локана госвами, он Махабхагавата, Гупалбата Гасвами тоже Махабхагавата, и Хридай читания, И вот они, они исследуют Бхагават парампари. Если какое-то несоответствие по то мы должны быть очень аккуратны, если мы видим, что наш гуру упал, то нужно принять подлинного садгуру Махабхагавата. Или если ваш гуру на среднем уровне или на низком, то нужно попросить разрешения у него следовать какому-то более воздушному шикши и в этом случае мы можем обрести связь. Например, есть... Но, ну, ну, например, мы куда-то едем, и тут дорога оборвалась, или обрыв какой-то, или бездорожье, то надо объехать это место. И вот Вот можно увидеть в этом киртане Здесь можно видеть последовательность Манта Парампара. А потом, когда говорится вот эти слова, что Махапрабху не отлично от Рада Кришны, здесь покупать хотел показать, что Манта Парампара не всегда возможно, она обрывается иногда. В этом случае нужно следовать Бхагавад Парампаре. И вот здесь перечисляется Гуру Парампара, это Бхагват Парампара, Бхагват Парампара, на более практичная. Вот сегодня утром я говорил, хотя мы можем следовать манту Парампари, но все, что мы должны помнить, что в мантру Парампари также. Есть нечто важное, несознанно мы следуем Бхагавут Парампаре. Хотя мы и, и, ну и мантру Парампаре следуем. Мантра Парампара не значит, что нет Бхагавут Парампара. Они, то есть одно значит другое, но другую, но другое не значит одно. Мантра Парампара значит Бхагавут Парампара. Манта Парампара. Лишенная Бхагават Парампара невозможно, но Бхагават Парампара не обязательно, это Манта Парампара, и вот в этом и суть. И вот сегодня Веса Пуджа, Гуру Пуджа, моего Шикша Гуру, Шишила Бхакти Веданте, Вамнагасе Махараджа, Шила Прабхупад говорил, что что сегодня день в Ясапуджа, и мы можем совершать Ясапуджу. Шиле Прабхупад говорит, не так. Яс Ясапуджа, Гурупуджа, значит, это регулярное действие ученика. Не, не то, что регулярное, а вечное Каждую часть секунды ученик должен помнить своего Гурупад подмал Хотя, если внешне посмотрите, это Гуру Пуджа, в определенный день, раз в году, в определенные титры, все поклоняются Гуру Падбадми. Кто-то думает так, что каждый год, раз в год, мы поклоняемся нашему Гуру Падбадми, совершенному Гуру Пуджа, но для подлинного ученика он всегда думает, что Гуру Пуджа, она всегда вечно происходит в его сердце. Поклонение шигуру всегда происходит в его сердце непрерывно. И в тот момент, когда он прекращает Гуру Пуджу, это становится причиной его падения. Поэтому мы непрерывно всегда должны помнить Гуру Дева, что такое непрерывная Гуру Пуджа. Кто-то думает, что для Пуджи нужны цветы, благовония, еще что-то. Но. И вот что такое непрерывное а Гуру Пуджа. я хочу понять. Поскольку мы знаем, для Гуру Пуджи нужны цветы, еще что-то. в чем сути. Непрерывная гурупуджа значит наш даршан должен быть гуру даршаном. Что значит непрерывная гуру Пуджа? Непрерывная гурупуджа значит, каждую секунду то, что мы видим, чувствуем, делаем, мы должны думать, что это все для служения Гуру. Все, что мы видим в этом мире, мы должны видеть это как то, что можно занять в служении Гуру. У нас должно быть такое Гуру Даршан, а не Майя Даршан. Есть два вида Даршана в этом мире. Первый Гуру Даршан — это такой тяжелый, значимый Даршан. Гуру Даршан — мы должны видеть гуру везде, если мы делаем какие-то плохие деяния. В этом случае садгуру, он все равно хочет спасти нас, если, конечно, у нас есть связь и любовь к Гуру даже если мы делаем что-то неправильно, Агархупат Падмаха -пад хочет э, помочь нам. Еще Агархупат говорил, даже если вы окажетесь в аду, то вы увидите меня там. И Бхактян Тхакур говорит, вот в своих киртанов. Я могу родиться, как животное или птица на небесах или в раю, не столь важно. В аду, в аду или в раю, но не столь важно. Главное, чтобы преданность была в моем сердце. О Гурдов, я помню вас. Благослови меня, чтобы я всегда помнил тебя. И вот Сила говорит, у нас должно быть непрерывное пометование Гуру. Подлинный ученик, он всегда совершает подлинную Гуру Севу, все время совершает Гуру Севу непрерывно, даже когда он спит, ест, смотрит что-то, все это Гуру не все могут поверить, конечно, подлинный Гуру, подлинный ученик. Значит, тот чистется, находится в полной гармонии с Группой Подмы. И в этом случае наша еда, сон, смотрение на что-то, хождение куда-то. все это может быть в категории Гуру Но кто понимает это и может понять. И вот мой Гурупад Падма сегодня день пуджи, Веса Пуджи моего Гурупад Падма, Но мой Гурупад Падма, как я могу сказать, что он мой Групат Падма? Сколько преданности у меня есть к моему Гуру Падпадми? Что я сделал для него, что я могу говорить, что он мой Групад Падма, у меня нет права говорить мой Групад Падма. Можете подумать снова и снова, сколько любви у нас есть к нашему Гуру Падпадме. И всегда и везде мы должны помнить. Мы должны помнить снова и снова, сколько любви у нас есть к нашему Гуру Падпадмию, это главное. Гуру кто-то говорит, что Гуру Падпадмия любит его. Это естественно сад, сад Гуру маха, он, он любит весь мир, он беспристрастен. Он Смотреть на все, как на своих друзей. Но главный вопрос в том, сколько любви у нас есть к нашему Гурдову. Я не заинтересован, что кто-то говорит, что его любит что его Гурдов. Гораздо важнее выяснить, сколько любви у нас к Гурдову. Это главное. Если у нас нет преданности к то мы не сможем. Прогрессирует на пути Баджана Джиога, Сандафа. Говорит, что вот сейчас популярен из изм всякий, капитализм, коммунизм и прочее. Фашизм и прочее. Гу гу Гуруизм популярен. Кто-то делится. Мой гуру, это ваш гуру, гу, наше общество, ваше. Но это глупо, их сердце очень мало и скверно, как у какого-то... Это же... Как у краба какого-то. И таки с таким умонастроением Харибаджа невозможен. Нам нужно расширить свое сердце до бесконечности. Мы должны расширить свое сердце до лотосных стоп Янанды Баларама, до бесконечности. Иначе мы не сможем совершать Кришнабаджан. Это не так просто. И вот с таким маленьким сердцем, с таким куда умеем, Кришна Баджан невозможен. Суть Кришна Баджана это наше чувство к ши -гуру. сколько любви у нас есть к нашему Гуру. И у меня нет права говорить, что мой Гуру Падхадма, что сегодня день явления. Этот Махапогу, это, вот этот Махапогу Шила Бхакти Веданта Памана, гуру в подлинном смысле. И вот сейчас везде можно видеть разные организации, группировки, каждый на себя что-то тянет, Такие с скуда уме. Все как-то пытаются отделиться друг от друга. все заняты каким-то гулуизмом и прочим не могут собраться вместе, в то время как и Государь Господь уже написал что Шман Бхагавата Махапаванья в первой части и... И вот, вот это приводит приводится там, и в конце этой шлоки говорится с статьям Парамдхимахи, он приглашает всех, всех и каждого, если Господь открыто, приглашает всех. Он не привязан к чему-то, он беспристрастен. Он приглашает всех, чтобы все приглашены приходить и мы вместе мы будем медитировать, размышлять об этом в духовном Господе Сатям Парам Димахи. Это абсолютная истина, она одна и едина. Давайте объединимся и будем медитировать, размышлять о Верховном Он не говорит, что вот этот приходи, этот не приходи, нет, он открыто приглашает всех и каждого. Сатям Парам Димахи. Мы хотим быть руководителем Верховной, высшей Божественностью, и поэтому мы хотим быть под контролем чистых преданных. <решение> мы смотрим на Гурпаддму, пытаемся предложить цветы ему, но что такое Гурпаддаршан? Если у нас нет подлинного Даршана, мы видим какого-то человека, который похож на нас, что он есть, спит. Uh, устает, То есть, такое, как, если мы видим Гуру как обычного человека, то тогда наш uh, Харибаджа невозможен. Гуру значит, Гуру не отлично от Гуру -пад -пад вот сегодня утром я говорил, что в тот день, когда вы осознаете, что Бхагаван и имя Бхагавана отличны друг от друга, в тот день, когда вы осознаете, что Гуру Патпадма и Бхагаван они не отличны друг от друга то тогда вы сможете произнести чистый хрена. Не, не перед этим вы можете, конечно, по попытаться повторять лаки святых имен. Это не столь важно. Главное, то, что мы не можем повторить чисто святое имя в тот день, когда он поймет, что Гуропад подмах и Бхагавана не отличны друг от друга. Когда я обнаружу, внутри сердца Когда мы увидим, что Махарадж при... находится внутри нашего города вообще, да, Махарадж, он находится внутри, не отличен от нашего города. Мы видим, что вся все подлинные садгуга, они едины и неотличны друг от друга, то это будет зеленый свет на нашем пути. И тогда, когда мы осознаем, что харинам и харинам бабу не неотличны друг от друга, тогда мы сможем повторять подлинные харинам и, повторяя подлинные харинам, мы можем обрести возможность достичь вечного мира не перед этим. И вот, когда я предлагаю Пушпанджали лотосным стопам Ваманагасе -э Махараджа, когда я предлагаю Пушпанджали лотосным стопам Ваманагасе -э Махараджа, будьте уверены, что ваши наши они сомнено дойдут до лотосных стоп моего Гуру И это зовется подлинный Гуру Дашин. И этот Махапуруш, этот воздушный преданный, тот, кто обрел полную милость человек но все же он никогда не говорил о себе, как обученики Шива Прабхупада. И вот он в малом возрасте 8 или 10 годах. И вот он учился в, в, в школе Бхактину такой, и вот он приехал сюда с вами. И бабушкой, чтобы совершать парикрама, дам парикрама. И после голода парикрама, когда закончилось, он не захотел уходить. Почему? Обычно дети хотят домой побыстрее. Но он не хотел возвращаться домой. Что это? Ну, поехали, нет, не поедут. И в итоге <соединяющие> Винодда решил, пускай остается, но не хочет уезжать, пускай живет. Вы идите, вы, поезжайте домой. Я... О, сейчас, если вы будете давить на него, он больше не поедет. Вы уезжайте, пускай он тут поживет какое-то время. Потом расскажу, что домой надо вернуться, и вот он вернется. Но он, <соединяя> не собирался домой возвращаться. Он вечный спутник Гуранги Махапрабху. Все признаки на лицо самого рождения, он, его любовь к Гуру Вайшнавам. И вот он обрел харинам от села Сарасвати. Он получил харинам, когда он пришел сюда достаточно давно. Он получил харинам от села Пабхопада Бхакти-сиданта Сарасвати. Дикша должен быть, был получить, но села Пабхопада уже оставил свое тело. И после этого какие-то проблемы возникли. И по Милости, его мая какие-то проблемы возникли. И в обществе. Общество распалось. И, и это Саджан Севак Бхамачари. Его звали Сантош. Саджан Савак Бхамачари. И вот его звали Сантош. Счала Пабхухат. Дал ему имя Саджан Цивак И вот Саджан Цивак Бхамачари его назвали ну, в итоге Вино, да Вино Треба Вино Треба Вино Требихари Требихари Требихари По ложному обвинениям Посадили в тюрьму не только вино, но, да Вино тоже Многих чистых преданных посадили И вот Когда он был в тюрьме кто, он, не, Они он там естественно ни, Тюремную еду не вели Кто-то должен был готовить Приносить и, кто Но кто может это можно? делать И вот тоже Маленький мальчик, он плакал то мой глупат падма постится иногда не видят какие-то холкты но кто будет эм, рис этого чапати никого не было вот этот мальчик я плакал думал, что ничего не может дать своей глупоге и Кеша Гуся Винода сказал При, приходи ко мне не плачь и вот Винода был в тюрьме, а Саджан стоял за забором буквально. И вот он дал ему мантру, дал дикшу таким образом. Вот так в тюрьме он дал ему мантру. Но тот был, видимо, за забором тюрьмы и вот тут а, с великим энтузиазмом пошел готовить и делать все, все остальное служение прекрасным образом. Он не ленился, как мы с вами. Саджан Цивак не думал, что мой гурбат подма в тюрьме. Зачем? Зачем что-то делать, но несмотря на это. Даже если его Городова посадили в тюрьму, он все равно понял, что он знал, что он садгуру и ни капли не сомневался. И во время Второй мировой войны с вами, великий преданный. Парамаганса, его тоже ну, не в тюрьму посадили, а вот что-то похожее. Поскольку война была, вот на всякий случай всех немцев посадили куда-то что потом, ну, под присмотром мы. И вот он жил так под наблюдением долгое время. Но это не значит, что он какая-то падшая душа. Это не значит, что он падшая душа. Он великий, преданный. И таким образом те, кто обрели милость Гула Вашнав, только, только только их сила, давшин, может быть открыты нам и вот вскоре Винодда и все другие чистые преданные как были в тюрьме их освободили поскольку с этой тюрьмы и Винотда послал, сажан своего к адвокату в Миднапуре, сказал, что вот это от него, чтобы тот тут его, сказал, чтобы тот судился на их стороне. Этот адвокат был очень могуществен, очень учен, но был сыном проститутки. Но, несмотря на это, был очень имен. И вот, Шилакеша Гусема Хараджи Шивинадда, он сказал, О, «Сантош, иди к этому адвокату и скажи, мы передай все эти бумаги, пускай он на нашей стороне сражается». И вот, он был очень могуществен. И в итоге, В итоге они победили и их выпустили из тюрьмы. И с из самого начала с Винот Бихари, с Кешага Самаха, наш Саджан Савага был с самого начала, со времен Силы Прабхупада. Ну, да. Принял Винуду как своего гуру всем сердцем. И вот он принял Винуду Кеша Гасаймахараджа всем сердцем во всей своей жизни. И, и во всей своей жизни следовал ему. И вот да однажды, чтобы проверить настроение, чувства этого Саджинсевака, Вавамана Гасаймахараджа специально вы проверите его чувства. Сказали, о, мой брат боги, иди сюда. Когда Шилакеша Гусема Махраш назвал Вамана Гусема, Махраша братом боги тот плакал. Почему ты плачешь? Вы проверяете меня. Я, по милости Господа, получил Харинамат Шила Прахупада, Вы проверяете меня, называя Боги. Я Он хотел проверить, есть ли какая-то гордость в нем. А есть, наоборот, какие-то люди только недавно получили Харинамат Шила Пахопады. Полгода не прошло уже. Шилы Пахопады ушел, они потом... Остается на весь мир, что они вечные спутники Швапахопады. Но Вайшнав может быть узнан, упознан только на основе вот одной формулы и что это. И вот. Вот это шло то, что подлинный воцнаф он не стремится к какой-то дешевой мирской славе, к славе к противоположному полу. Если это не и вот если этих стремлений нет в сердце ученика, то можно сказать, что он подлинный ученик, а тот, который стремится к славе, испытается за счет остальных как-то прославится. Это называется Майей. Подлинный проповедник никогда не говорит так. Подлинный проповедник не делает ничего подобного, поскольку ты да, Бибав, она естественно Подлинный проповедник, значит, так как математика. Подлинный проповедник тот, у кого есть милость. Проповедник, значит, тот, у кого достаточно милости, тот, кто хочет распространить эту милость, проповедь не значит говорить какую-то сухую философию, собирать какую-то дешевую славу. Нет, проповедь, значит, это когда э, милость Гурдова, она приполняет ваше сердце. Вы хотите распространить ее. Если вы распространяете милость, то значит, у вас есть Тринадапи. Поскольку без Тринадапи мы не смогли бы обрести эту с... милость, это все взаимосвязано. И вот Тринадапи из Бабы из-за Тринадапи Бава мы не можем потерпеть вот это, такое плачевное положение этого мира. И это все взаимосвязано. Без Тринадапи Бабы мы не сможем обрести милость Гуру. И вот с Винадда в итоге... В общем, он ушел из Матха. Ну, так вот а после развала его. И он основал Гоу... Вышел из термин, когда основал Гоу дивиденды самите. В Калькуте на улице Бош Паве. И Саджан Свикбамачари был с ним. Все Он все делал один. И в итоге они начали проповедовать, и после этого Киша Гуса Махарадж принял саньясу от Шилы Шидада Гуса Махараджа. И после этого Шила Кеша Гуса Махарадж. Он получил землю. Вот в тигаре Пара Паривна там основал Гаудия Виданта Самити. Построили храм, началась проповедь. Но главное, его правая рука. Шила Кешава Гасай Махарадж был Шиловамана Госа Махарадж. И с тех пор началась <связь> проповедь. И с тех пор <связь> не было такого разделения. Никто не говорил, что это там мой храм, это ваши дети, отсюда <связь> вон. Нет, такого не было, когда, нач... <связь> когда начался надо <Донна> над Гудзиматхи, <связь> был недостаток денег. Хотя Шиламаду Гасай Махарач, он, он, он, он получил огромное количество земли. И вот он получил какую-то большую площадь этой земли. Там Это выращивали лучи, цветы. И Ваваман Гасай Махарач, этот Саджансара, он приходил сюда со своего храма. Пешком. И вот пересекал реку, приходил читание Читани Гудимат, ходил в сад, шел в сад, собирал какие-то фрукты, овощи, цветы, никто не возмущался, что, что вы сюда пришли. Это ну, наш мат, то ваш, что вы делаете. Он приходил, собирал какие-то входы, фрукты в, в корзину, поставил на голову и шел назад. Но сейчас, даже если кто-то просто в гости приедет, то спрашивает, зачем пришли, что вам надо, идите отсюда. Даже если кто-то говорит о шелепа то многие недовольны. И вот их способность что-то усвоить, Понять очень мало, даже если сказать что-то из Сиданты. Сила Прабхупада люди уже чувствуют себя плохо, почему бы вам не сказать какие-то дешевые вещи. Какие-то простые вещи. Зачем что-то такое высокое говорить, мы не понимаем. И вот Сила Бамангасе Махараджи говорил, Бхарати Махараджи. О, махарадж, что же сказать? Я видел три поколения. Поколение Шилы Прабхупады, потом вот его учеников и учеников, но тех учеников. Но такого... Сейчас они очень отклонились. По, если посмотреть по сути то они хотят прекратить проповедь учение, поскольку если не говорят то если говорить об этом то их картина плачевная картина их организации она будет открыта всем и поэтому они хотят как-то это прекратить чтобы никто не говорила Шили Прохопадин у нас Годи Годи Сиданта, значит, Силы Прохопад. Без Чили Бахтин Силы Прохопады, мы не хотим говорить никакой харикатхе, поскольку это будет не харикатха. Если кто-то не говорит о славе Силы Прохопады, Бахтин Сиданта, Сарасвати Бахтин Такура, то... Это их, их лекции не находятся в нашей парампаре, это какая-то отдельная школа, отдельная организация, какие-то Майвади. Даже таких людей ваш нравится сложно назвать. Они Майвади. С Чила говорил, что мы все в той или иной степени оскренены Майвадой и отклонились от пути Гуру Падпадми. Поскольку у no нас мало веры в Гуру Вашнава, нельзя сказать, что мы на процентов верим в Гуру Вашнава. Right? в Гуру Вашнава, right? что такое баджан, что такое right? успех нашего баджана, что такое That успех нашего баджана, успех That's в баджане. Значит, наша really вера в гуру Вашнава стопроцентная. И вот наш ум не может понять. Наша вера успех в Баджане значит то, что мы 100% верим в Гуру Вишнавов и Бхагавана. И Бхагаван таков в своем киртане говорит о Бхагаване, благослови, чтобы я увеличил мою веру в Гуру Вишнавов чтобы каждую часть секунды его вот такое благословить меня, чтобы каждую часть секунды я увеличил свою веру в лотосные стопы гуру Вишновы. Это там суть нашего баджина а мы хотим как-то развернуться от Гутиматхи куда-то пойти в сторону. из-за того, что мы моей воде если мы не сможем следовать группад подмэ, на сто то, то моя вода, это значит, что наше сердце скрыло моя вода, иначе почему они чувствуют радости находясь в группад подмэ из-за того, что мы отклонились от его вы будете моей воды. И вот Сила Павхупат говорит, в начале всего, если вы отклонились вот, от Горопат Падма, Падмы, какая-то болезнь может и возникнуть, и что это, это не, не как, не этот, нежелание копирироваться с Гудовым, мы не хотим это дело делать делайте сами. И практически я могу видеть, Перед Шилопахопадой даже или какими-то какие-то ученики говорят, мы не можем делать, сделайте сами. Потом такие люди начинают соревноваться с Гуру И вот можно видеть, что некоторые чари пытаются кон конкурировать со своими гуру. И в да потом следующая стадия болезни это это ⁇ это противодействие пытаются как-то бороться с Гурдавой. В жизни Шилы Павхупады в Брадисиданде можно было видеть какие-то ученики оставили Шилу Павхупаду, потом пытались тогда спорить с ним. Писали какую-то ересь о Гурдзе Матхи. И как сказать, что они вечные спутники Гуропад Падме. Что значит вечные спутники? Вечные спутники, значит, <соединяющие> те, кто <соединяющие> пришли с Гурдэвом и ушли, как Гора Пахшада. А вот Нару там такого, Шилы <соединяющие> Пахопатха Бахчана такого, не. все спутники, хотя они пришли но позже, но все же, они все спутники. Город Гимаха Прабху. Те, кто очень способны, те, кто очень умны и следующие в к тому, чтобы воплотить в жизнь желание Шичи Махапрабху. Те, кто могут воплотить в жизнь в... сердце Шилы и Бхакчуна Такура, мы можем сказать, что они спутники иначе нет. И вот вам, Ангаса если я буду говорить о его славе, вы будете удивлены, ошарашаны. Вы не можете понять, как это возможно. Что преданный может иметь такое терпение. Как это возможно, что ты на добью. Как это практически? в жизни, его жизни было сколько терпения, сколько смирения, но все же он никогда не возмущался. И вот он вот собрал эти овощи, фрукты, но все же перед тем, как я хочу что-то сказать, когда во Мангасе Махарас был в Сичатани Матхе в Чичетани Матха, какие-то преданные на Рахари спросил, Обпрабу Чапати, ли ты в Чампахати пойти, чтобы что-то принести? Да? И чудо. И вот он ä, взял. А, а корзину поместил, стал себе на голову и пошел пешком До, достаточно далеко не чувствовал никакой жажды голода усталости каких-то беспокойств почему поскольку они находились у лотосных стоп Гурупад Падмы на сто процентов. Они всегда пребывали у лотосных стоп Гурупад Падмы. И вот, когда Человек Яширгусы Махаши ставил этот материальный мир перед этим, только из-за этого мы можем сказать, что он был совершенным ачарь. он Шила Прабхупат никогда не говорил, говорил что Ачария не может быть выбран. Но в этом случае это не это, это, это одно исключение. Шилована Гасима Храджи и Кеша Гасима Я Могу привести тысячи примеров, их, то, что они пишут. Их седанта, их слова, они все идеальные. Единственная разница, что Кеша говорил бы как-то более жестко, в Агасия Махараш более мягко, более так сладко, а в остальном они не отличные друг от друга. И вот Вааман Махараш говорил, мой сделал меня очаре, это указание гурпат падме, я должен исполнять его волю. Я думаю, что я главный слуга, Давно до Годи -Мадха. И поэтому Гурпат Падма занял меня. В этом служении, не значит. Кто, иногда кто-то говорит, что это мой храм, это ваш. там, Но такого никогда не говорил. Он думал, что это храм Бхагавана, Гурпат Падма, а мы просто слуги в нем. А сейчас можно видеть, что некоторые думают, что Итак, это их храма. И вот Вамангаса Махарач начал действовать как ачарья очень эффективно. После Шилы Прахупана, если вы спросите меня, кто был успешен? В общем, чья проповедь была более эффективной, я должен сказать имя Виланды, поскольку у нее было множество прекрасных учеников, они были следующие в седанте, в служении, во всем, но в остальных местах не так. Вот, не так, только вот Дарана после Чида и если посмотреть, то это лучший матх. Много достойнейших э, людей присоединилось к давно, да, Годи Сейчас не знаю, что там, но раньше все хорошо было. И вот он начал действовать как Ачарья, никогда не оскорблял своих братьев Боги во время, даже во время парик, Парикрама Гогу-мандала или ваджа Парикрама. Например, они шли куда-то говорить Харикатху, какие-то были братья Боги. Он всех, всем предлагал что-то сказать на вот эту или иную тему. Он выражал почтение своим братьям Боги всегда. И вот он был очень прост. Очень просто, просто сердечный день. в день. Весь сопутжие в эти тихие воманы гасем, хорошо уходил с хамы, чтобы преданные не поклонялись ему. Вот он куда-то уходил в, в этот день и потом на следующий день приходил только. Он был очень смирен. Но, Никогда не... Он был беспристрастен, никогда не делил учеников на бедных и богатых. Он ходил даже дома к очень бедных, нищих учеников без приглашения. Как они как бы не могли его пригласить, поскольку очень бедны были. Потом, а он сам приходил, его два сами ищи ла мадрогу сам храдж. И Ваман Гусей Махарач, они главные проповедники сами... но человек, в Ассаме. А Шилайкишов Гусей Махарач, Ваман Гусей Махарач, и вот Шилабхакти Валаптирта Гусей Махарач, вот они широко проповедовали по всему Ассамаманпулу джунгли, но все же они не... множество прекрасных преданных При... пришли оттуда с Сасама. Я могу сказать еще нечто особое. Однажды Вамангаса Махараджа отправился в Мегалай куда-то на границу. И вот там была какая-то дарма саба, тысячи людей должны были прийти, но в тот день начался сильный дождь, и все было полно воды, и вамангасьямак просил спросил о бодхигге попадем на проповедь, можно говорить харикатху там. но все сказали, идите, идите как бы без нас. Такой дождь идет, кто по этому дождю пойдет? По-моему, да, дождь был, но мы пообещали говорить Харикатху, пойдемте. В общем, все его сказали, что давайте без нас, дождь такой, никуда не пойдем. Абхаман Самай сказал, «Хорошо, я без вас пойду». И вот он задрал одежду и пошел, взял зонтик и пошел. И вот когда пришел, там было полно народа. Он даже не ожидал, что столько людей придет. Вроде проливной дождь, люди все равно пришли, пришли чтобы служить карикатку. И вот Вамана Гусема Раджа один говорил все время, поскольку никто, кроме него, не пришел. Из-за дождя люди были очень вдохновлены, приняли прибежище у Вамана Гусема Раджа. То есть, если он что-то пообещал, то он делал, мы тоже должны так делать. Если какой-то дождь землетрясения или еще что-то, мы все равно должны прийти. И вот таким образом множество чудес, великолепных чудес, произошло. Потом была свадьба каких-то этих привидений. И вот он, Вамангусем, как раз пошел в какое-то место куда-то и поехали там. Последний поезд поймали, предыдущие, него, на предыдущие опоздали, вот и ехали до какого-то удаленного места. И... Вот они по поезжали в какую-то свадьбу, там видно свадьбу какая-то, была много света, и тут увидели они в Махараду, сказали, о саду, саду, пойдемте. Наш Пуджари куда-то пропал, поэтому давайте за него. Кто-то пытался да, как-то отказаться, но не получилось. И вот, в общем, пришлось им, ему идти, идти. И вот Ваман Макрадше. Пусть Пришло пришлось участвовать в этой свадьбе. Организовали. эту повозку лошадиную. Дали множество фруктов. Причем такие фрукты, которые не не не не, не ну, какие-то, которые не не не не не цветы. И вот ему целую огромную корзину дали, сказали, спасибо большое, вы очень помогли нам в этой свадьбе. И вот вам Ангесемьевс поехал. В общем, доехали до того места, уже поздно было. сказали, что на поезд опоздали, вот на последний пришлось ехать, но свадьба по дороге попалась, не смогли от, не смогли от нее отказаться, пришлось всем помогать. И вот сказали, что какая свадьба, там одни эти, одни привидения живут. Но в итоге утром на том месте ничего не обнаружили, действительно одни привидения свадьбы было. И вот во Вариндаване, в, в Кешигате, во Вариндаване очень никваманый Гасам Ахараджан, очень любил меня, он из за Париша Нанда зовут его, и вот он во Вариндаване жил в то время, изучал санскрит. И вот он поёшь, в поехал, и один этот призрак из-за него увязался. Ну, как бы его это не трогал, но беспокоил. Каждую ночь приходил в комнату этого брамачари, известная история. Ж Женщина привидения входила в комнату брамачари, как-то угрожала, что скажет, вот там, дай Бог кому-то скажет, я приходил, убью тебя. И вот тот переехал, этот брамачарь куда-то ну, там тоже начал приходить. И он думал, что же делать. Просил, что ж тебе надо. <swatPC> В том храме никого не было. было... Но, ночью, когда он закрывал храм, он только увидел на веранде, эта женщина сидит и плачет на лестнице где-то, что ты что, плачь, что, что, что, что ты следишь за мной, следишь, что случилось. И вот этот Бхамачари вынужден сказать какому-то саньяси, что вот эта женщина В общем, рассказал этому о, о каком-то стране, это, это, это приви женщинное привидение обозлило, сказал, «Убью тебя сегодня! Зачем ты рассказала мне обо мне?» И в итоге тут попросил прощения и сказал, «Что ж тебе надо? Как ты тебя спасти?» И вот он сказал, что если ты дашь мне в черном ряду, а шу, стопы чистого предного тогда я могу идти. Как в случае с Рамунжачарьей. И там тоже был в Мадурае какое-то привидение. И Сафь сказал, хорошо, я принесу воды, а мы шу, стопы ядафачарьи, я то сказал, да да, ты шел, давай. «Тащи воду Амушу а Стопу Лакшмандеша, а то мне не нужно». И вот в этом случае также. И вот это приведение сказало, что Сыдашня пыль, а, воду Амушу Стопу чистого предного, а, где его найти? Вот Какую-то воду, воду могу дать, вот какого-то отчарения, Нет, такое не надо мне, не хочу его называть. Сказал, что принеси в воду мыши вам в Аманагасе Он сказал, что так он не тут, он в Бенгалии, вот тут есть кто-то еще, Ну нет, того не надо. Да. И в итоге один преданный обнаружил, вот этот Паришананда вроде увидел а у воду мыши Черномарита какого-то, какого-то попросил его тот отдал этой женщине привидение, и вот она с тех пор ушла. Столько чудес произошло, но я заинтересован в седанте сила Рамана и Махараджа. Мы никогда не видели никакой неправильного седанты или неправильного поведения, ни единого случая жизни человека Бхактивиданты Ваманагасаймахараза. Он был полностью следовал своему городу, его слова, его харикатха, его список статьи, все идеально. И я вынужден сказать, что он не меньше, чем сила. Он не меньше, чем наша Гурвага. Я вынужден так сказать, я не могу рисковать говорить ни о ком-то. Только я могу сказать так, только Шили Бхактивиданти Рамане Гусамахараджа. И вот Раман Гасамакра. Он не меньше, чем наша Гурвага. Я имею в виду, можете он не отлично от нашей Гурваги, как наша Гурварга, он так и следующий сведущего Он был в э, энциклопедии всего гаудия общества. Если спросить какую-то шлоку, у Махараджи это шлока откуда? Тут он сразу скажу что с пятнадцатой, э, с пятой главы 15 части, например, он был наизусть много что книг знал и мог сказать, откуда, какая-то какая конкретная шлока. Он был великим преданным, мы должны помнить его. Сиданто, он на бенгале писал, на английском. Но его настроение обычно, он был очень смирен, он говорил, нет, права говорить доводи, что кому-то и очень мало. Мне... Он никогда не говорил, что я знаменитый это ученый, но его седанта была очень изящна, очень точна. Мы можем сказать, что она не отлична от Сидданта Шила Кешева Гаса Махараджи и не отлично от Шилы Прабхупада. Он написал множество книг статей на Бенгале, столько протестных писем. И возможно ли это Сиданта и без э, совершения Гуру это невозможно. И Слава Всевастуху, сегодня день Его явления. моего Ваши Кшаговы, Силы Бхагдинаны, Ва я хочу обрести Его милости. ничто иное. Вот это объяснение первой вот шлоки, что этот путь очень опасен. Скользок, множество колючек на нем, Опас, опасен. И в то же самое время мы слепы, чтобы идти по нему, и вот этот путь очень сложен. Опасен скользок и вот, мы. и вот кроме милости Гуру Вачнауф у нас нет никакой другой надежды So that I can thisa my determination. Follow. All my first should be in a proper Дургаме патиме Andasho. Skalak Padir Mahun. Shakipajashitani. Shaky Pajashti Dani no Shantpahashantu Avalambam. Durvami Patina Andasho Вайтша, рад по не